Разберем с нашего основного упражнения приседания и все его нюансы. Важнейшая часть приседания это подъем. Именно здесь появляются ощущения, что рабочий вес вот-вот заставит вас накорениться вперед и разрубит пополам перед тем, как прибить к полу оставшуюся часть позвоночника. К тому же именно здесь важно сохранять общее напряжение и действовать настолько быстро, насколько это возможно. Частая ошибка это отбив в нижней точке амплитуды и использование инерции для выхода из приседа вместо развития настоящей силы подъема. По этой причине крайне важно выполнять Выполняй вспомогательные упражнения для развития силы в нижней точке амплитуды, приседаний, для того, чтобы полностью избавиться от инерции. Для выполнения просто сядьте до упора и сделайте паузу от 1 до 3 секунды перед тем, как реверсировать движение. Это устранит отбив, а также заставит вас сохранить напряжение в нижней точке и завершить движение во взрывной манере. Если вы тренируетесь вместе с напарником, то он может следить за глубиной приседа и отсчитывать секунды. Если тренируетесь в одиночку, то можете считать до трех про себя. Неважно, насколько быстро вы считаете, поскольку досчитав до трех, пауза составит по крайней мере одну секунду. Возможно сейчас вам кажется, что в этом нет особой разницы, однако дополнительная секунда в нижней точке может показаться вечностью, когда на спине лежит пара сотен килограмм напрягите спину когда берете гриф оттопыривайте мизинца. это позволит установить запястье и плечи в более эффективную позицию обхватите гриф большими пальцами и держите его как обычно а мизинцы расположить под ним к этому нужно немного привыкнуть но этот небольшой момент может оказать существенную помощь тем кто имеет проблемы с плечами и хочет приседать с прямым грифом еще один способ усиления верха спины и мышц суставной сумки плечевого пояса, а также тренинг для улучшения работы плечевых суставов. Это тяги на блоге. В этом упражнении мне нравится использовать эластичную ленту, так как ее по-настоящему можно растягивать. При этом также прорабатываются задние дельтовидные мышцы. Если у вас нет такой ленты, то подойдет и канатная рукоятка для трицепсов. Для полноценных приседаний крайне важно тренировать бицепсы бедер, чтобы развить сгибание коленного сустава и разгибание в тазобедренном суставе. Приседание с полной амплитудой движения – это Великолепный способ увеличения размеров мышц. Но проблема заключается в том, что большинству людей не хватает подвижности ладышек, бедер, грудного отдела, позвоночника и плеч, для поддержания правильного положения Используйте локти, чтобы развести бедра И получить по-настоящему интенсивную растяжку Приводящих мышц бедра Сфокусируйтесь на том, чтобы поднять грудь выше А позвоночник держать в нейтральной позиции Одна из распространенных ошибок Это слишком выпрямленная поза в приседе Попытайтесь добиться того же угла, который возникает В приседании со штангой То же самое можете делать на боксе Если вам необходимо улучшить баланс Выведение выведении коленей наружу заключается основа приседания И это еще один способ увеличить их глубину, поскольку при таком положении колени корпусу ничто не мешает, поэтому опускаться будет легче. К тому же так колени будут находиться в правильной позиции. Если у вас с этим проблема, то может получиться так, что вы будете приседать слишком широко для своей текущей мобильности. А если использовать узкую среднюю постановку ног, то в плане силы пострадают внешние вращательные и отводящие мышцы. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!